Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем воскресного. Сегодня не просто день Воскресенья, сегодня у нас день торжества православия, традиционно в церкви наша православная, первая неделя Великого Поста, то есть первое воскресенье, говоря уже русским языком, неделя на славянском языке, это означает воскресный день. Вот. В этот день мы празднуем православие. Что же такое за праздник православия? На протяжении двух тысяч лет святые отцы, которых мы прославляем ныне, которых много чему учится, читая святые послания, они и сохраняли эту православную веру. Она сохранилась неизменной, она осталась, осталась такой же неумнной и чистой, какая была. Она передавалась с поколения в поколение. Апостольское преемство священства сохранялось в православной церкви. И вот она дошла даже к ней усилий очень многих поколений. И сегодня мы молились об этом, мы читали специальные молитвы, специальные прошения дополнительные, вот, просили Бога чтобы сохранение целостности церкви, о сохранении чистоты православия. Вот. И мы, такой день обычно собирает людей в церкви, вот это первый, первая неделя поста, первый воскресный день, вот. и люди готовятся к причастию, причащаются, готовятся к этому дню. Особенно как как-то вот не просто воскресенье, а особенный праздник. Вот. Это очень хорошо, что такое отношение к, к чистоте веры, к православию. Мы нередко забываем, не хочу сказать сейчас вот о некоторых отдельных вещах, о том, что есть закон любви. Он гораздо важнее, чем любой канонский. закон. Абсолютно любой. Например, Все мы знаем, что для Бога гораздо приятнее количество чтобы чем довольный собой праведник, который делает все правильно и хорошо. Господь осудил, осудил у нас э, фарисея не потому, что он там, делал все правильно, а потому, что он доволен был собой. Он сказал, что вот этот вот, на матаря идет более оправдан чем тот. То есть мало делать все правильно. Нужно выполнять закон любви. Мы можем сказать такие вещи, вот, знаете, вот есть, наверное, запросто можно сказать, есть хорошие мусульмане, такие прям правоверные, такие молодцы, прям делают все правильно, молодцы, любо-дорого смотреть, семья у них хорошо, детишку воспитывают, все прекрасно. Буддисты есть хорошие, все выполняют правильно, молодцы. Но у нас даже импетита такого нет, сказать. Он такой как, замечательный христианин, прекрасно как просто. Как-то немножко режется правильно? Получается, хороший христиан как таковых нет. Как только христианин становится хорошим, как это не звучит парадоксально, он перестает быть хорошим, потому что он в прелесть впадает, как и король. Не бывает предела совершенства, и не бывает ничего идеального здесь в этом мире. Поэтому нужно стремиться выполнять закон любви. Мы стараемся сохранять веру в чистоте, вот, и это хорошо. Но между тем, это не значит, что э, нам обменно нужно проходить мимо человека, который, например, принадлежит другой или не разделяет с нами наши взгляды, но он в чем-то нуждается. Совсем не означает это, потому что, ну извините меня, то ближний наш. соответственно, Господь ведь э, сказал, рассказал о том, что как прошил мимо и священник или вид, и не помогли своему соплеменнику, а самарянин взял и помог. Человеку, который как, с которым вражда, по сути, была, как суплеменником, но он ему помог. То есть ближний, тот, кто встречается там нам на пути, который требуется какая-то помощь. И самый главный пример, это самое важное в нашем, как вот в христианах, в православных, это не то, что мы вот заявляем о том, что мы православные, и наша вера самая чистая, самая правильная, такая незамененная и хорошая. Не в этом. В личном примере должно быть. Я такой пример приводил уже неоднократно, его не грех привести еще раз. В том, когда э, в первые века христианства, когда э, вера христианская еще э, была гонима местами, где-то сильно, где-то меньше, где-то временами, вот, э, к одному богатому язычнику в работнике внимался э, христианин. И этот язычник знал о том, что он христианин. И тот поставил ему условия. Сказал, ты будешь работать у меня, я буду платить тебе, ты хороший работник, а тебе отзывы хорошие. Но я не хочу ничего услышать о твоем блоге, чтобы здесь вообще о нем ничего не говорил. Верь, в кого хочешь, но ну, чтобы я не слышал ничего. Тут сказал, хорошо. И вот он работал на него несколько лет. Выполнял все, что нужно, все делал. И вот через несколько лет этот самый хозяин его, работодатель, говорит ему, расскажи мне о своем Боге. Потому что я быть хочу, хочу быть таким же, как и ты. Важный личный пример, пример своей жизни, как вы живете, что вы делаете. Ничто, не нужно задумываться о том, прямо напрямую, что там про вас скажут. Все равно, как бы вы себя хорошо не вели, вас одни будут хвалить, а другие будут ругать. Никогда так не бывает, чтобы абсолютно всем понравились. Не всегда так, никогда так не случится. И наоборот, даже человек, который ведет себя очень плохо, всегда есть люди, которые за что? -то. Всегда что-то есть, за что есть похвалить, или просто он вот людям нравится. Но тем не менее, если вести жизнь христианскую и быть примером, то поверьте мне, вот это будет самое главное проповедь, самое главное торжество православия в нашей жизни и в нашем поведении. Так будем же, дорогие братья и сестры, не просто эм, внимательными слушателями Слова Божия, но и добрыми делателями. И Господь всегда прибудет с нами, Богу нашему славу! And